Виртуальный тур Лев Толстой Университет Казань прошел в КФУ. нами э, этот виртуальный тур послужит э, замечательным подспорьем для того, чтобы вживую приезжать э, в Казань. Встреча с гостями из Ханты-Мансийского округа, в том числе стараемся развивать э, государственную службу. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Роберт Хасанов. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестром. Казанский федеральный университет предлагается рассматривать в качестве базы для Межвузовского центра учебных и производственных практик, специалисты которого будут обучаться управлению беспилотниками, дистанционному зондированию земли и работе глобальных навигационных систем. Прогуляться по местам юности русского классика теперь можно, не выходя из дома. В Казанском федеральном университете прошла презентация виртуального тура «Лев Толстой. Университет Казань». Подробности далее. В 2021 году исполнилось 193 года со дня рождения Льва Николаевича Толстого, выдающегося русского классика и студента Казанского федерального университета. 11 декабря в императорском зале университета прошла презентация виртуального тура «Лев Толстой. Университет. Казань». Мероприятие началось с возложения цветов к бюсту писателя и встречи победителей Пятой Всероссийской конференции имени Толстого с праправнуком знаменитого классика. Чтобы говорить на одном языке с современным,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 важнейших направлений работы. Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета носит имя Льва Николаевича Толстого. В нем ведет работу одноименный научно-исследовательский центр. В рамках программы «Приоритет 2030» его сотрудники вместе с дирекцией музеев КФУ и музеем усадьбы Ясная Поляна подготовили аудиогид по достопримечательностям и культурным объектам, связанным с казанским периодом писателя. Связь между Федеральным университетом Казанским и Ясной Поляной становится все ближе и ближе. Мы обмениваемся научными, участвуем в научных конференциях в университете. Научные сотрудники Казанского университета приезжают в Ясную Поляну. Поэтому в общем, такая связь между музеем и университетом уже много лет, и она очень яркая и такая очень содержательная. В Казань будущий гений Лев Толстой приехал в 1841 году 13-летним мальчиком. Здесь проходила его юность, во многом определившая творческий путь писателя. В 1844-м Толстой поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета, а затем перевелся на юридический факультет, где проучился неполных два года. Современная эпоха ставит перед университетским сообществом да и перед каждым неравнодушным человеком ряд вызовов, созвучных идеям Льва Николаевича Толстого. Великий классик.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 Также будут включены музыкальные произведения, тексты, фотографии с изображениями объектов в разные годы и сезоны. Инициатором проекта выступил Казанский федеральный университет. С годами этот виртуальный тур послужит замечательным подспорьем для того, чтобы вживую приезжать в Казань, в Казанский университет и видеть... Эти места, связанные с творчеством Толстого, просто открывать для себя прекрасный, красивый город Казань, прекрасную удивительную республику Татарстан. Подготовка виртуального тура завершится к ноябрю 2022 года, опережая комплекс мероприятий к 200-летию русского классика. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В зале попечительского совета Казанского федерального университета прошла встреча для государственных и муниципальных служащих из Ханты-Мансийского округа. Подробности в нашем следующем сюжете. В том числе стараемся развивать В Казанском федеральном университете началась стажировка управленческой команды Ханты-Мансийского автономного округа по изучению лучших практик Республики Татарстан, которая пройдет в рамках образовательного проекта «Лидера изменений Югры». Мы с коллегами-обсуждателем, с Игорем Анатольевичем как раз э, говорим, что вот, вот опять зимой в Казани и так далее, приезжайте летом. Говорю, но после того, откуда мы приехали, после модуля в Белоярском, говорю, мы все приехали отогреться в прекрасную новогоднюю Казань. В течение четырех дней с 13 по 16 декабря госслужащие из Ханты-Мансийского автономного округа Югры ознакомятся с IT-разработками, системами, сервисами, проектами пространственного развития, реализованными в Республике Татарстан, лучшими практиками в сфере территориального развития и привлечения инвестиций, опытом проведения международных мероприятий. Приятий. Вот год назад мы создали мобильное приложение для государственных и муниципальных служащих и лиц, которые хотят поступать на государственную службу. В рамках стажировки участники посетят полилингвальную школу «Адымнар», лыжную трассу и парк «Березовая роща», зеленодольский завод имени Горького, город Инополис, а также объекты, возведенные к универсиаде 2013 года, чемпионата мира World Skills и объекты Казанского университета. После обучения госслужащие Ханты-Мансийского автономного округа на основе анализа практик, в городах своего региона сформулировать нестандартные подходы и инструменты для улучшения качества жизни людей. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете успешно реализуется грант Министерства просвещения Российской Федерации на выполнение мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка. В рамках данного проекта выпущено три обучающих мобильных приложения, которые будут способствовать отработке произносительных навыков иностранных обучающихся и детей.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 В рамках данного проекта выпущено три обучающих мобильных приложения, которые будут способствовать отработке произносительных навыков иностранных обучающихся и детей. Речь идет о приложении Studiorus, обучающем интеллектуально-мобильное приложение для отработки произносительных навыков русского языка иностранными студентами. Studiorus Game, игровом приложении автоматизированного интерактивного обучения аудированию иностранных обучающихся, способном помочь в освоении русской речи на слово. А также о школе СовКФУ, приложение для детей, обучающим чтению и правильному произношению букв, слогов, слов и разговорной речи.